Это договор долевого участия, федеральный закон 214, все как положено. Из кровосчета полностью максимально безопасная стройка. Уже привезены елочки, пальмы, какие-то вот кустики красивые. Вот там парк, смотрите, тропы прогулочные, тюренькуры, освещение. Комната РЭС, это вон то с балкончиком, два окна. Так, это у нас типа зал и там кухня, тык-тык-тык-тык, санузел. Комплекс идеально подойдет для постоянного места жительства и для хорошей сдачи. Дорогие. Уважаемые, мои самые любимые телезрители, я вас приветствую. Сегодня я на строительной площадке под названием «Южный парк». Знаете вы этот объект. Это объект у нас по федеральному закону 214. Комплекс у нас состоит из четырех похожих домов как говорится 4 брата акробата смотрим далее я сейчас на этом объекте объект строится у нас по федеральному закону 214 сейчас в феврале месяце у нас данный объект подается на зос и ориентировочно март ну, я думаю что скорее всего даже апрель у нас будут документы на непосредственно право собственного. В общем, это договор долевого участия. Федеральный закон 214. Все как положено. Из крово-счета полностью максимально безопасная стройка. Квартирник в лесу в парке на Макаренко. Это наша территория. Видите, она выполнена следующим образом. Там у нас проезд. Вот там у нас будет многоуровневая шатловая парковка. Слева лес, справа лес. Там тоже лес. Здесь у нас всякие места. Вот такие вот отдыха, детские площадки, прогулочные зоны. Вот эти все вагончики разбираются, демонтируются. Это все строительное. И мы давайте-ка идем потихоньку по территории вначале заснимем данную территорию заснимем всю эту данную территорию а потом приступим уже непосредственно к проникновению в сам комплекс потому что хочется очень посмотреть как выглядит этот комплекс изнутри для озеленения у нас видите уже привезены елочки пальмы какие-то вот Кустики красивые. Такие вот, видите, ласковые, нежные. Просто зелень-мелень, красота. Очень вот вижу, что какие-то и можжевельники даже имеются. И вот, видите, выровненная верхняя площадка. Здесь территория вот именно вот этой площадки, она без машин. Большие пальмы. Да, пальмы у нас такие хорошие, уже рослые, которые будут высажены на территории комплекса. Комплекс будет, а, когда достроится. А сейчас идемте, ка дорогие друзья, еще раз смотрим поближе. Комплекс у нас монолитно-каркасный из блочного заполнения и вентилируемый фасад. Предлагаю теперь пойти туда далее посмотреть все, что мы можем увидеть. Вот здесь будет многоуровневая высокая шатловая парковка, где продаются непосредственно уже у нас Машина-места. Так, что хочет этот тракторист? Я бы как-нибудь в аккурат прошел, если бы он меня не задавил. Поэтому я пойду потихонечку. Потихонечку, как говорится, по-добру, да по-здорову. Так, видим здесь, помимо того, что здесь у нас планируется... Сейчас вот так залезу. Помимо того, что у нас здесь планируется многоуровневая шатловая парковка, это ты подъезжаешь, тебя машина так вот берет бры -бры -бры, и утащила, короче. Вот здесь будет у нас гостевой паркинг. Множество гостевого паркинга. Здесь, конечно, пока у нас куча земли. Чуть позже эту землю у нас вывезут. Здесь будут тоже места отдыха, прогулочные зоны. Пойдемте теперь пройдем, наверное, в корпус «Г». Это у нас корпус «А». Б. В. И тот дальний у нас корпус. Г. Продолжаем гулять и прогуливаться по территории Южного парка. Ну реально, вот как, вы, как есть на самом деле. Мы в лесу. Смотрите, лес тут, лес там. Лес везде и лесом погоняет. Большущая территория. Смотрите, все это у нас будет выравниваться в единую концепцию. Домики интересные, домики прекрасные. Сейчас есть очень интересные варианты. Например, здесь можно приобрести квартиру от 250 тысяч рублей за квадратный метр. Конечно же, это эксклюзивные варианты, в открытом доступе их нет, вы их не увидите. Поэтому, для того, чтобы узнать лучший ценник получить, надо взять мне и позвонить. Вот, все работает, все работает. Мой номер 8-918-880-0747, звать меня Дима ЮДВ. Я жду вашего звонка, дорогие друзья. Обращайтесь. Видите, уже у нас делают проезжую, широченную проезжую часть. Здесь будут немножечко парковаться автомобили, право-лево, право-лево. Делаются уже у нас ливневки. Здесь пешеходная часть С той стороны тоже пешеходная часть Везде имеются пешеходные прогулочные зоны и тропы Далее смотрим сюда Красивая опорная стена, забор И стены тоже будут у нас делаться Смотрим далее внимательно Что мы видим? Расстояние между домами соблюдаются Ну и в принципе выглядят дома у нас, видите, чинно благородно Идемте гуляем по асфальтированной части Пройдем туда максимально в заднюю часть нашего комплекса Которая у нас выходит прямо в парк парковую зону ранее велась речь велись разговоры о том что у нас здесь будут, будет свой собственный выход в парк и что мы увидим да калитка есть о да тут не просто свой собственный в, в парк а ворота в парк ёкарный бабай дорогие друзья там у нас парк макаренко далее вот такие вот воротина а вот же калитка и вот она смотрите вот она на воротах, целая калитка, видите, я твой калитка дом шатал, этого южного парка. А вот там парк, смотрите, тропы прогулочные, тюренькуры, освещение, видеонаблюдение, то есть, если вы пойдете в парк гулять с южного парка, там все под видеонаблюдением, то есть, на самом деле, безопасно, даже если вы пойдете гулять в вечернее время суток. Все под видеонаблюдением, город Сочи, это безопасная среда. Реально, парк огромный, белки пешком ходят, просто можно кормить с рук. Теперь предлагаю пойти в корпус Г. Ну, какой вам корпус пойти? Давайте в В пойдем, да? В Г я уже ранее ходил, парк, вид на парк показывал. Давайте покажу вам, допустим, вот этот В. В Г мы уже ходили, давайте в В сходим. Я думаю, В вам должен понравиться. В общем, у меня есть варианты хоть В, хоть В, хоть В, хоть Г. Проходит любая ипотека, статус квартиры, еще раз говорю. Видите, здесь у нас... Уже вырисовываются контуры парковочных мест. Вот так возле дома тик -тик -тик, будут тоже парковочные места. Тротуары широченные. Видите, вовсю кипит работа. Комплекс уже на финишной прямой. Так, все, здесь я больно сильно лазить не буду. Пойду я в корпус В. Посмотрим все, что у нас есть. в, -в, -в, -в, -в, -в. в, -в, -в Ну, а пока иду, показываю, дорогие друзья. Комплекс действительно получается интересным, классным квартирником. С кем можно, с каким комплексом сравнить данный жилой комплекс Южный парк. Я бы его сравнил с Соколом, с Метрополь с моравией то есть вот в один ряд бы поставил я эти скажем так комплексы потому что они все качественные и чем-то даже немножечко похожие так а здесь идет чистка расчистка территории -да. как бы пройти так чтобы как говорится не попасть под технику потому что везде кипит работа дорогие друзья вы не представляете как шумит вон тот трактер это ужас Здесь у нас, видите, это крыльцо, это главный вход. Грубо говоря, я зашел в подъезд нашего южного парка. И здесь у нас первый этаж, ресепшем назовем это. Как выглядит холл, место общего пользования южного парка. Смотрите, здесь мы видим вот такие вот отделочные элементы решения по подъезду. Видим, что здесь у нас декоративная штукатурочка. И вот два лифта. Лифты, конечно, еще не включены. На стенах керамогранит следующего вида нормальный. Ну, на и полу то же самое. Здесь планируется, что должен быть консьерж. Будет ли он здесь или нет, не могу сказать, как говорится. Вообще, по проекту, по-моему, он был. Надо уточнить, но место под консьержа есть. Видим, что вот такие элементы по стенам неплохие. Красивая, качественная декоративная штукатурка по потолку у нас. Видите, хороший потолочек, качественный, приятный. Ну и, в принципе, двери кайфовые. За что застройщику огромный респект. А вот так пронимированы квартиры. Видите, да? Там, грубо говоря, 8. Давайте вот дальше посмотрим. 9. Классные, замечательные вот такие циферки, крепкие. Отдирать ничего не буду. На этажах пока видеонаблюдение не вижу, но я думаю, должна быть установлена система видеонаблюдения, потому что любой уважающий себя комплекс бизнес-класса должен ставить видеонаблюдение как минимум в местах общего пользования и по территории, само собой разумеется. А данный комплекс пози позиционирует себя как бизнес-класс. Так, все, холл первого этажа посмотрели, настало время пойти смотреть квартиры. Правильно? Поехали. Поднялись мы повыше, дабы понять, какая же видовая характеристика из корпуса у нас В. Смотрим внимательно. В местах общего пользования у нас вот такая вот плитка, нержающие перилки, ну и в принципе нормально так вот таких вот тонах все. Давайте-ка далее. Выходим, это коридору местного, места общего пользования, вид на соседний дом. Я специально зашел в такой дом, который между домами, чтобы, потому что основная масса квартиры это, конечно, Вид во двор друг на друга Чтобы вы понимали, да, большинство из вас купили квартиры, конечно же, с видом на соседний дом Можно будет смотреть иногда Ну, в принципе, расстояния соблюдены И, конечно же, идеальные, классные виды Это у нас вид направо, вид налево И видна наша территория Вовсю делают место общего пользования, видите Расстояние между домами В общем, как говорится, действительно дело близится к финишной прямой На этажах, на каждом этаже выполнена у нас вот такая вот отделка Место общего пользования. Здесь, конечно, консьержа у нас не предусмотрено, Но, в целом, суть до дела, они однотипные и понятные. Вот декоративная штукатурочка сделана классно. Знаю, что это удовольствие не из дешевых. В общем, мне это нравится. То же самое. Места общего пользования. Лифт не включен. Плиточка. Ну и выходим, давайте-ка на уже на этаже. Смотреть, что у нас здесь, какие виды, какие квартиры и ориентировочные планировочки. Южный парк, очень приятно пух. Так, идем сюда. Вот такие вот квартирки классные, например, они есть во многих корпусах, неважно какой, есть даже в А, Б, В. Это площадь 36 квадратных метров с половиночкой. И вот такие вот прекрасненькие квартирки можно купить э, по недорогой цене. В ипотеку, в наличку, как угодно. По сути дела, это однокомнатная квартира. Давайте-ка дверь закроем. Такая хорошая четкая дверь. Видим, что большой санузел. Идеально планируется пополам. Ну и вот кухня и, конечно же, вот у нас, грубо говоря, спальня. Еще гардеробчик там прекрасно помещается. Вот это вот решение интересное. Смотрите. То есть я могу найти на балкон с комнаты и с кухни. И вот такой вот видон. Ну, в принципе, что. Вот, видите, нормально вот такой боковой вид и на зелень, и на соседний дом. Дом не парнушный, балконное остекление, видите, у нас такое стекло, бронебойное какое-то. И, конечно же, здесь под кондиционер у нас, видите, подблок, и, конечно, вот такая затычка под конденсат. Оп, заткнуть надо. Так, ну и давайте закрывать все это удовольствие. Вот такую квартирку можно приобрести. По очень недорогим деньгам у меня есть Здесь предложение, как я сказал В зависимости от этажа, разные варианты Ух, ё мое. Я что-то это вот на эти ручки двери не обратил Тут ручки, смотрите, ё баба. бабай Вот такая отверху до низа О, блин, она закрылась Это был не я Все, пошли дальше отсюда Так, следующее, что у нас? Такая же типовая, как и предыдущая Ну и мне больше всего нравится, конечно же, угловые Угловые мои любимые Это вот, например, вот такая вот 37 квадратных метров, в районе 11 миллионов рублей, можно приобрести вот такую классную угловую квартиру, там у нас замечательный санузел, прекрасный коридорчик, идеально выделяется кухня, и здесь у нас идеально еще получается спаленка или зал у кого как большие панорамные окна выход на балкончик классный балкончик с классным видончиком и как говорится даже если ты смотришь бок видишь сам соседний корпус неважно какой это будет напротив стоять в принципе вид дома прекрасно смотрятся симпатичный а в эту сторону у нас круглогодично зеленый лес белочки тут еноты гуляют как говорится собаки разные собаки по кусаке. и в общем спортсмены бегают я вообще вот всегда мечтал жить у какого-нибудь парка леса чтобы бегать заниматься Живя в центральном районе города Сочи, у меня проблема. Я вот люблю в последнее время бегать. Ну, как последнее время? В последние два года я бегаю, когда есть возможность. Спортом я имею в виду, занимаюсь. И вот получается, что в центре бегать негде. Здесь вышел в парк, иди беги, дорогой мой друг, занимайся. Без проблем. Ну и следующая такая же квартирка. 37 квадратных метров, но она, она похуже, мне кажется, чем то Видите, тот же самый балкончик, ну и та же самая петрушка. Видите, вот такая площадь, огромный санузел. Конечно же, надо не забывать, что здесь есть квартирки большей площадью. И их надо смотреть, ознакомливаться. До них мы сейчас, дорогие друзья, с вами еще доберемся. Видите, они, как правило, все типовые и весьма-весьма неплохие. Так. Вот еще одна малышечка. Малышечка, малышка. Давайте-ка большую посмотрим какую-нибудь. Малышочки, все понятно с малышочками. Вот они типовые, видите? Вот такая квартирочка, может, кому-то нравится. Она большая. Здесь у нас 50 квадратных метров получается. И здесь у нас можно купить подобную квартирку в районе 14 с копеечкой миллионов рублей. Ну, конечно же, несмотря на то, что здесь 50 квадратных метров, она планируется весьма своеобразно. Ну, давайте начнем. Еще раз смотрим сюда. Там у нас санузел. Здесь у нас что? Пополам большущая огромная кухня, большущая огромная комната и большущий огромный какой-то гардероб. По видам большущие панорамные окна с видом на соседний дом. Если мы выйдем на балкон, то увидим что вот здесь у нас еще большущий балкон и вот такой вот вид. Нормальный комплекс, конечно же, в первую очередь здесь у нас на районе школа, садики, магазины, все. Это микрорайон Макаренко и находимся мы в парке. На данном микрорайоне очень удобно, прекрасно жить. Идеальнейший микрорайон для жизни Макаренко, мне очень нравится. Давайте-ка я еще покажу вам вот такие квартирки, которые мне вот здесь очень нравятся. Это вот такая квартирка. Так, дверь не оторвись. Это квартирка 41 квадратный метр. Подобные квартирки у нас есть от 12 миллионов рублей. Можно и подешевле найти этажами ниже. Классная квартирка, всего 41 копеечка квадратный метр. Смотрите, идеальный гардеробчик. Прекрасный санузел. Так, дверка, закрывайся. Ага, закрывайся, блин. Кому я дверь чебурахнул? Она специально сделана, чтобы она не закрылась. Вот такая вот фигня. Ладно, огромный санузел. Прекрасный большой гардеробчик комната и замечательный вид из замечательного большущего балкона открываем выходим сюда что мы видим Видим мы вот такие вот прекрасные виды. Вот там у нас огромная, большущая, многоуровневая парковка, большущая наша территория ухоженная, классные соседние дома. Видно даже реку Сочи. Вон она, река Сочи. Здесь же у нас прям в минуте ходьбы находится Сочинский государственный университет. Кто знает, о чем я говорю, это такое, одно из самых популярных мест для обучения местной молодежи. Да, давайте-ка теперь идем куда? Да, вот сюда и идем. Что мы здесь видим? Вот эти квартирки 58 квадратных метров. По-моему, да, это они, если мне не изменяет память. Или 60 квадратных метров. Да, по-моему, это они. Короче, 60 квадратных метров обзовем эту, данную квартирку. Данные вариантики у нас есть. Ну, в районе 18 миллионов рублей можно найти. Ну, если очень постараться и подешевле. Коридорчик. Давайте-ка в коридорчике с коридорчиком и начнем. Разворачиваемся сюда. Смотрим. Комната РЭС, это вон то с балкончиком, два окна. Так, это у нас типа зал, вот так вот типа зал. Чук -чук -чук. И там кухня, тык тык тык тык санузел. Ну и что, давайте-ка, имеем два балкона. Что имеем? Что имеем? то и используем. Выходим на балкон. Прекрасный вот такой вот большущий балкончик. Очень видовой. Смотрите. Сбоку остаются наши дома. Прекрасный, замечательный вид. Это, само собой разумеется, гора. Снова наша территория. Там парковая зона. Это все микрорайон Макаренко. Замечательная солнечная квартира. Здесь будет у нас солнышко. И... Не холодно вам будет, в общем, вот такие дела. Эта квартирка идеальная, двухкомнатная квартира для большой и классной дружной семьи. И еще раз, сразу же здесь у нас еще один балкончик в обратную сторону, в сторону парковой зоны. Вот. Вот. Вот, за соседом можно будет подглядывать И вот такие вот виды Ну что, комплекс-то зачетный, комплекс ближется уже к финишной прямой Я знаю, что большинство из вас купили уже здесь А кто-то планирует купить Так что, дорогие друзья, звоните, пишите Мой номер, знаете, 8-918-880-0747 Звать меня Дима Сохраните мой номер, я вам пригожусь Ну что, готовы? Продолжаем, уже давно вы готовы Вот они, наши красавчики Четыре корпуса Территорию активно доделывают до ближайшие две недели они планируют завершить полностью отделку всей территории. Это у нас многоуровневый паркинг. Я на территории многоуровневого паркинга. То, что комплекс интересен, классный и будет очень задействован и востребован, я ни разу не сомневаюсь. пап парам -пам, у меня тут все нормально. Почему я так не сомневаюсь? Ну, во-первых, еще раз говорю, это все центральный район города Сочи. Идеальная доступность куда угодно. Вообще, один из лучших микрорайонов для жизни. Комплекс идеально подойдет для постоянного места жительства. И для хорошей сдачи. То есть в тот момент, когда вы будете находиться где-то, или вы, допустим, мечтаете сдавать свою собственную квартиру, то здесь сдаваться будет на ура. Я вот ни разу не сомневаюсь. Территория будет мега интересная, мега ухоженная. И кого и если интересует, могу предоставить информацию о том, как будет выглядеть территория. Здесь в территорию вбухивается огромное количество денег. Она будет, я бы сказал, Действительно бизнес, вот территория бизнес По всем параметрам Территория закрытая охраняемая Охрана, видеонаблюдение, консьерж служба Все как положено Мой номер 8-918-880-0747 Обращайтесь ко мне, я предоставлю всю информацию Минимальная площадь в данный момент наличие Это 27 квадратных метров Это то, что есть у нас от застройщика Максимальные 70 Будете жить в Южном парке в Сочи Все, дорогие мои Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк А я на сегодня с вами прощаюсь Увидимся, пока